Сегодня я вам расскажу о том, как один человек получил повышение. Карл Доунс ушел со службы в банке и пошел работать к Дюрану в автомобильный бизнес, который в итоге перерос в General Motors. Я думаю, это известная марка, это огромная марка производства, бизнес, производства автомобилей. Так вот, проработав полгода в этом бизнесе, он понял, что нужно как-то расти, повышать квалификацию и что он достоин большего. Впоследствии этого он написал целый список вопросов и... вопросов и пошел к Дюрану в офис для того, чтобы огласить его. Что в этом списке было? Он написал такие вопросы, например... Что он может сделать для улучшения сервиса или вообще для улучшения бизнеса в целом? Какие у него минусы, какие плюсы? Что ему потребуется сделать? И вообще как бы на какую должность он может претендовать в итоге? Дюран вообще был в шоке, он был в гневе, увидев этот список за его наглость нахальство, как он мог вообще прийти с таким списком, с такими предъявами, но в итоге он ответил на последний вопрос, дав ему целую папку, список бумаг, чертежей и сказал, я тебя назначаю главным по установке новых оборудований в новом цеху. И когда да открыл папку, он увидел чертежи, он понял, что без инженерного образования он не может это прочитать. На что он просто-напросто не растерялся, как многие люди делают. Многие бы пришли, вернули бы папку и сказали, что они некомпетентны в этом вопросе. Но он поступил как лидер. Он нашел того человека с инженерным образованием, кто смог это прочитать, объяснить ему и рассказать, что нужно сделать. В итоге он нанял... Одну фирму, которая под его руководством э, обустроила весь новый цех э, новым оборудованием. Э, и он платил им жалование со своей зарплаты. И когда он уже шел с отчетом за неделю до срока, э, он увидел на одной из дверей глав... э, Карл Доунс, генеральный менеджер. Он был в шоке. И тогда Дюран ему сказал, понимаешь, когда я тебе давал эту папку с чертежами, я... мне было интересно, как ты с этим справишься. Если бы ты не вернул эти бумаги и сказал, что ты некомпетентен, я бы тебя в тот же миг уволил бы за твою наглость. Но ты проявил себя как лидер, как настоящий потенциал руководителя. И ты справился со своей задачей на 100%. И кроме того... Твоя должность – еще приписывать несколько нулей к, твоему, к твоей зарплате. Через некоторое время Карл Донс стал долларовым миллионером. И это говорит о том, что всегда нужно идти на риск, на инициативу. И тогда вы только будете расти. Впоследствии вот этой истории я хочу, чтобы вы перешли на прошлое видео, где рассказываю сам урок что нужно расти по карьерному росту, и как, и что нужно для этого делать. Я верю, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, неважно где вы его смотрите. Делитесь с вашими друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении стало успешных людей. И подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы быть в курсе выхода новых видео. И до встречи в следующих видео. С вами был Виктор Бандалет. Пока-пока.